я тебе заглючу. Привет, друзья. Привет, друзья. А теперь я думаю лучше в камеру вот так вот. Махать. А, приехали мы в деревню. Называется Сафроновка. Ну это сейчас, сейчас это еще не она. Сейчас нам еще он туда, он идти, он в ту сторону идти и идти нам где-то километров полтора. Вот. Я смотрю на твою реакцию просто. Ты же не видишь. Ну, по крайней мере по глазам можно понять. обреченность, Да. Деревья находятся на грани вымирания. Там, в принципе, еще есть. Но... Хотя я смотрел по викимапе и пишут, что там уже нет никого. Но почему-то мне показалось со спутника, что некоторые дома все еще жилые. Может, это просто дачники. Друзья, небольшое объявление по поводу того, что в прошлом видео я не вставил, ну, точнее, в этом видео не будет комментариев, так как мы немножко сбились с графика, и поэтому нам необходимо сейчас все сравнять, так что... Я должен был взять с того видео, которое я выпустил, последнее видео, но я выпустил его сегодня, и сегодня у нас съемочка, поэтому не получилось... Ну, не получилось вот так вот. Так что я не забыл, просто мы подбираем под, по графику. И будут под, под тем видео, которое вот сейчас, которое сегодня вышло, э будут комментарии в следующем видео. А ты засранец, я тебе хотел сказать. Ты взял письмо и не прочитал его. Там нашел письмо в доме одном. Держишь вот так вот, не, не читаешь его. А там же ничего не было. По-моему, там было что-то Был написано. просто коньер. Пустой? Да. Без надписи? Нет, ну что-то было. Ну вот надо было прочитать. Ладно, буду читать. Да. Сам засранник. Опять же, зимняя природа, красота, лес. Все как я люблю. Кстати, интересно, кто какую больше погоду любит? Вот мне нравится. Что это было? Собака. Справа. На 3 часа. <laughs> Огонь. Ага. Вот мне нравится природа вот именно вот такого плана. Зимняя. Когда снег пушистый такой. Единственный минус, конечно, холодно. Ну, не знаю. Летом все, конечно, ярко, красочно. Все насыщено. Ну, какой-то... Какое-то оно не такое. Тут, тут вот зимой какая-то, не знаю, такая тоскливая романтика, что ли. Даже круче, чем осенью. Строить себя какого-то недоромантика. Душа поэта. Да. Это в каком-то мультике смотрел. Там что-то, короче... Что-то случилось, и главный герой заявляет типа: художник должен страдать. Смотри, какая избушка. Я думаю, деревянная что ли? По-моему, из дерева. берем? Не, сюда есть тропинка. Так, не пропустить бы но ну, неужели это она? Да, походу она. Это это пруд? Не, он должен быть больше, гораздо больше. Это, может, э, может, это, это просто река? речушка. Сейчас заценю. Да, это пока... Она, короче, это река Гритовка. И она будет сейчас идти в пруд. Пруд дальше будет. Где-то вон в той стороне. Прикольно, в принципе, не замерзает, значит, еще не такая сильная температура. Хотя она, наверное, из-за того, что проточная. Ручьи, они дол дольше не замерзают, чем... Да, в принципе, температура сколько сейчас? Ну, минус 15-10. Ну да. да, при минус 15 уже снег, наверное, хрустит. Здравствуйте. А вы местные живете здесь или как дачники приезжаете? А я журналист с Липецка. Мы снимаем про заброшенные деревни, про умирающие. А, ну вот мы про эти деревни снимаем. Скажите, пожалуйста, а сколько здесь людей примерно осталось? Софроновка, по-моему, или сафоновка? Сама Сафоновка. Ну, это не А вы как тут вы приезжаете, да, вы себя? Ютубники? да? Да, да, да, да. Ладно, не буду вставлять. Ну просто не на той улице один дом. Точнее, не на улице. У нас целый год вы оттуда пришли, да? Да, да, да. да. Там вот там первый дом один живет, а ага. ну, вот Дедурка живет и, на... и чуть дальше, еще на двоих. Там деревня сгорела. Сгорела деревня? Ну, дома я имею в виду. Ага. Я просто смотрел по дороге, там все такие вот… Нет, да. здесь нет ничего такого. Она шла в этот ряд полностью, и дома-то ага. на такие ну, вот, тут на дружке были. И по ту сторону. А. Если вы шли пешком, там через мост. Да, да, да. -да. То даже и в ту сторону. Большое отсево было. Но раньше все было большое. Ясно, как вас сюда занесло? Там мы по всей по... Крылось, да. <смех> Уже все там отсняли, уже два года снимаем. Сейчас вот потихонечку соседние областя снимаем. Канал называется Застывшее время. Если интересно, посмотреть. Да, я с удовольствием посмотрю. Чай М -м. хотите? Ой, честно, с удовольствием бы, но спешим до темноты успеть бы спасибо. кс к с к Не накрашенная, говорит, я страшно. А что за канал? Не-не-не-не, я люблю смотреть. Здрасте. Сата, нам ютуба, ребята, приедут. Как кошечку зовут? Вам не надо? Ой, только от своего избавился. По ну, карте? Расскажи им про сайт. А мы сюда приехали, думали, нас тут Может зайдете все-таки? А нас тут нашли, блядь. Заходите, поговорим. У него времени не хватает, я это... Ну вот. Пошлите, пошлите. GoPro Стоп Видео. Ну, я уку Просто много кто у меня на канале спрашивает, сколько ж таки вот, если найти такой нежилой дом, сколько нет, они нет, стоят. Нет, ребят, за такую цену не найдешь. Даже вот туда к подальше. Нам друзья приезжать, приезжают к нам, смотрят, и как бы это тоже хотят. Все, типа сказать, город, под, вот тут Подвижники вот. за нами тянутся. Ага. То, что люди хотят, бегут тоже с городов потихонечку. Вот. И Рада бы душе вот, не на пустое место приехать, а кому-то хотя бы прилепиться, чтобы это ну, уже. Ну да. один человек Там вот трехокошечный старенький домик, а уже 160 плюс. Ну конечно, его никто не возьмет. Это нереально. Но люди, видимо, от своей жадности уже крыша ну да а я смотрю тут, идем, смотрю след отца. не думаю, неужели так тут все настолько серьезно, что Это на санках и Не чистят дороги, вообще зимой. Ну, глава администрации, видимо, не особенно экономика. Mm. если там, там областняк еще чистит, но сюда же уже об этом не хотят. Дочка там младшая, сейчас, это она приносила. Это прибудно уже взрослым такого к нам пришла. Зимой тут ее выбросил. Ее? А, кошку? Боже, скажи, я вообще на подушечке воспитана, а здесь бог. И пинканики. Подушечки в седьмой этаж. Шмоточка. А тут сейчас, так скажем, выживают расчесать у нас невозможно. Младший сегодня сделает, вычесывал, вычесывал, колос Да, в городе столько ж, животинки не подержишь. Да, здесь у нас две собаки большие. Как этого кокс звать? Как вас. Как вас тут кефир. У меня всегда смеются, почему такие названия. Я говорю, с голоду умирала сегодня. Называла. да, перед глазами, как кокс. Кокс, кокос. Это нужно было камни. Тут вот он картон И вот, такой, вот здесь вот мы еще это убрали, крышу, тут вот все прогноз. Она и сейчас провисает. Поэтому да, мы оставили. Мы пока. Не стали ничего делать, потому что нам нужно лето. Полы, полы поднимать, поднимать. сюда какой-то упор ставить. Вот, тут мы ничего не трогаем. А, пойдем сюда, мы покажем. Хотя мы здесь более менее так навели порядок. Ну, так как здесь была еще у нас печь. Вот, все это в этом году. А, печь убрали, да? Да, убрали, да, убрали. Мы... Ой, а еду вот и с кроликами. Вот у нас бендерблогик. Привет. Ну, а здесь у нас получилось, мы разобрали Послан. все. Даша. Очень приятно. Вот, а здесь был у нас перегород, мы все сломали, вот, включился забрал. Пока. Ну, уютненько, уютненько у вас. Вот, с потолка пока не делаем, потому что все будем убрывать. В основном, сейчас все дела делаются за год за полтора все по на улице. Двор пристраивался, Крышу поменяли, двор крышу поменяли. Вырубали, тут все было в кляну. Ну, страшно было. А сейчас уже так, yes. более-менее. Не скучно тебе здесь? В деревне Круто? Видео, записывай тебя. Да. Рассказывай. Да. На YouTube хочешь попасть? <сих> Интервью у тебя возьмут. Mm. Одинокого ребенка <сих> <сих> так, так Как же так? У тебя друзей тут есть? Нет друзья? Приезжай. Приезжают. Приезжают? А в школу, наверное, здесь, доходишь. Круто. Спасибо, очень вкусный чай. Я, кстати, первый раз его чакаю. Ну вот нужно приезжать, когда будет наш. Это нас угостили, тут еще технологии не так. Неправильно. Неправильно сделали. Просто сушили и все. Любит и ферментацию плююсь. Здесь тяжело, что тяжело. Я смотрел других видеоблогеров. Мне смешно было, там, думаю, ой, нет козочками гуляют, я тоже так хочу. Да, все есть свои минусы. Но здесь есть огромный один плюс. Ты все делаешь для себя, для своей семьи. Mm -hmm. Захотел ты эту козочку, ты опять же думаешь, мясо, молоко свое будет. Да? Не хочешь, не заводи. У нас вот, например, 8 уже <coughs> будет дольных козочек, если все, по, все нормально. Сейчас вот 6 козлов <coughs> на зарез. Опять же будет мясо. Молоко, творог, сыры свои. Да, сейчас я вот, вот сейчас пытаюсь. Круто. вкусные. Круто. А я понимаю, что какой я делаю сыр, даже вот. я неопытна. У меня слюни текут от того, что как вкусно. Тренироваться на вине, да, как вновь делать свой. И самое главное, что ребенок, вот, например, уже Дарья, она еще маленькая, приехала с нами, вот, ей не было 9 лет, да, сейчас, сейчас, вот, и 10 будет. Она уже знает, откуда берется картошечка, откуда берется это, что да, зубля, Вот здесь чем хорошо, что у нас очень хороший сосед. Он в возрасте, э, 70 лет. Деда. Он ей дед. У него ее... деда нету, Он ее друг. Но этот друг не научит плохому, он учит жизнь. Да, да, да. А не так, как вот у нас там. Я не любитель была в общественных местах выйти на площадку, гулять просто. Я не знаю эту семью, я не знаю этого ребенка. Я не хочу ничего плохого по ребенку сказать, но ребенок все же выносит из семьи. Поэтому здесь хрощение. Я ребёнка. согласен, когда вот так вот в возрасте человек чему-то учит, это намного ну, либо за, либо запоминается. Лошадь, либо лошадь. Круто. Она скатается здесь верхом. Я лошадей боюсь, она с первого раза прям села, все, я надо на ней кататься. Это вообще... И вот скажи, вот сейчас вот, Воронежа, да, она поедет там на пару дней, но жить она уже категорически Я На первое время мне тишина давила, Вот после вот этой гонки, да, да, да, да, замкнутый да. круг, вот эта жесть, это вообще что-то было с чем-то. Я приезжала, мы здесь ложились, и тишина, было страшно от этой тишины. Я говорю, Саша, я, наверное, с ума сойду. Просто тишина. Хотя вроде какой-то ворон, что это миллионы Это еще не Москва. Это жесть. Потому что привыкли вот этот гонку за деньгами. Быть крутым, крутым. А здесь этого нет. И здесь, кстати, вот в этом году я стала спрашивать сама себя, что мне-то, оказывается, ничего и не надо. Там то, что я вот бегала, там хотела в городе. там есть люди, которые... Многие нас штачок, но то мне говорю, греха таить не надо. Многие говорят, как так можно все бросить, припереть куда-то все из сена. А мне кажется, это как специально показывать по телевизору. Деревня такое-то, деревня работает, работа плохо. Да, заработка нет. Но в райцентре можно устроиться. Пожалуйста, садитесь, ездите. Опять же, та же зарплата в пятерочке 15-18 тысяч платит. Работает. Или сам на себя. Пожалуйста, ну, да. тихо. Люди до такой степени вот это пелено закрыто, что им кажется, что они как вот жили хорошо, так и будут жить хорошо, не замечая в то, что они полностью в кредитах, то они сами себе не принадлежат. Вообще по полной не принадлежат. Квартиры по кредитах, машины, вплоть до трусов. сейчас все в кредитах. Ну да. И это называется свобода жителей в городе. А здесь там да, ты за что полстанешкин тебе никто не осудит. Да. Прошел, ничего страшного. Можно себе сэкономить, да то ребенку что-то там. Ну, на учебу сейчас вот даже на учебу все окладыш. Все у нас учеба, все везде платно. Да. Поэтому, ребята, раскручивайте Ясно. канал, наоборот, из города. Ну да. Уезжали люди. Пока еще есть возможность. Дома тоже растут в цене, потому что домов очень мало. Их очень мало. И какие есть уже, люди тоже не дураки. Ага. Они держат. Да у нас вот если дом какой-то появляется, мы, моментально мы вот тоже 500 тысяч, какой там дом, там ни газа, ни воды, ничего купили. И москвичи скупают. Люди Ясно. Ладно, спасибо за гостеприимство. Нам вас задержали капитально. Да, ничего страшного. Животных не надо? Ну давайте газу снимем. Подожди, а вдруг кто-то желающий найдет. Да, да, да. Так, еще раз, а вы коз продаете, да? Да, заниматься достало этим, потому что у меня их уже много. Ага. Теперь, если... М -м -м, баранины пахнет, шашлык. Ага, Ох, сколько тут. Это вот он у нас чисто, ну, 95 процентов <свист> Он вот мы его от Андрея Власова Приветствовали вот два козлика А это альпийский козлик хороший Вот его бы мы продали Но у нас старина нет А не почем падает. так вообще они стоят? Если честно не знаю, она вид не лазила ну, Вообще там тысяч они идут <свист> Ну я бы тебе за пятерку отдавала <свист> Так ты не съесть <свист> О, что-то уже жует и вот, вот еще идет рогатый персик. Персик, а почему? Он тоже занятский. говорю, еду люблю. Я вот честно, они сейчас перемешались, я даже никого не запомнил. Ну вот они у молодня, которые продаются. Если что, вот племенные, вот они, хорошие. Они спокойные, хоть и рогатые, но уже проверенные. А вот козы еще, которые дойные, вот как раз можно было бы увидеть. Но они там у нас в вот, соломах. Mm. Вон зорька идет. <свят> <свят> у каждого есть имя свои. Конечно, они все же понимают. Как сказали местные, что деревня почти вся выгорела. Из-за того, что здесь дома, здесь траву поджигали. Многие дома просто сгорели. Обидно. Вот, кстати, еще остатки дома. <свес> <свес> <свес> <свес> Ничего себе, дом в таком просто вот жестком состоянии Но висят иконы Удивительно О, да. Раз икона Два икона Да? Я говорю, он в таком ужасном состоянии а икон столько здесь осталось. И куклу походу нашел. Три иконы. И четыре. Четыре иконы. Кто-то даже протирал ее. Господи, какая она жуткая. Помнишь игру Painkiller? Да. Там был детский приют. Уровень. Фу. Жестко, да? Ага. Надеюсь, это был умывальник, а не стул для пыток. О, какое крыльцо. О-хо-хо. Ох. Сейчас пусть проветрится. Запах? Да. Тяжелый. Запах тяжелый очень. Полы гнилые, аккуратней. Нет, надо Ну, дом пустой. Вообще пустой. Я, я вот наставили хозяева. Просто. И глянь. На стенах. На потолке все блестит, а ты не. Промерз на насквозь просто дом промерз. Нева. Так, меня в прошлый раз ругали, что это было не бритва, а был был не, не фотоаппарат, а был, бри, была бритва. Так а это что я не знаю, от чего чехол? На фотоаппарат не похож. Может тоже бритва? Да, бритва. Вот сама бритва. Кто пользовался такой, ставьте лайк. видимо была фотография фотографию забрали не из окна а? не из окна из такого вот. мне кажется по ну, размеру не да. возможно Блин, тут страшно аж ходить полы проминаются. пошли Горанда такая большая. Как отсюда выйти-то побыстрее?